здравствуйте друзья с вами дмитрий анцупов и сегодня у нас герой из нашего прошлого видео это рауль это человек который волю судя показался в местах не столь отдаленных и тем не менее я получил очень много вопросов э, с просьбой раскрыть больше эту тематику тематику тюремную то есть тематику как там все устроено поэтому друзья сегодня мы поговорим о том что ждет новичка который оказался в тюрьме рауль приветствую тебя. Привет. Всем ну, привет. да первый вопрос вот новичок да парень который ранее не связанный с преступным миром попадает в тюрьму вот он переступает порог камеры что происходит то есть как-то его встречают не встречают и расскажи пожалуйста. ну встречают естественно здорово-здорово узнают ну приглашают присесть сначала говорят сделать чифер-чифер конфетки вот и начинают общаться интересоваться за что сел а Рассказать, ну по статье там не могут же судить там же не менты сидят, а, а преступники. Uh -huh. и они интересуются конкретно за то, что сделал, потому что как я уже говорил, изнасилование может быть правда насильник может быть человек которого подставили, там убийца он там тоже подразделяется, кто-то там убил допустим за что-то свое личное там, или затронули там его родителей или затронули там, его девушку там, в порыве да в каком-то в состоянии какого-то опьянения совершил убийство. А бывает, когда люди убивают, ну вот просто идет молодежь, и видит там какой-нибудь ну, пьяный, видит какой мужик пьяный, и там, допустим, кто-нибудь до кого-нибудь докапывается, и они просто этого мужика забивают насмерть. Uh -huh. И это люди душегубы, то есть их ну, не очень хорошо встречают. А что значит не очень хорошо встречать? Ну, скажем так, душегуб – это человек, который забрал душу у другого человека, забрал жизнь не просто потому, что ему так захотелось. Потому что там, ну, бесспорно, есть там киллеры, да. Хотя я пока сидел не встречал киллеров, может их сейчас уже и нет, но раньше были киллеры, они там это был там и хлеб. Я не говорю, что это хорошо, но это имеет место быть. Есть там люди, которые, как я уже сказал, закоют свое личное, убивают человека, или там, в, когда у них самообороны происходит, или там что-то что -то, типа того. А есть вот те которые просто там, им прикольно было докопаться до мужика вдвоем там малолеткам и забить его Не-не, это я понял вот. так как встречает их как если вот не ценится скажем так такой поступок опять же лагерь лагерь рознь сизо сизо рознь и люди тоже ну все, все короче разные но вообще душегубы это люди которым не место в массе mm -hmm. то есть это а их обычно, короче, отправляет в шерсть красным к тем, кто работает на администрацию. Опять же, решают блондеры там не знаю те, кто убираются в этом в сизо или на лагерь уже конкретно на дневальный Вот, но это все решается обычно на центральный На лагерь человек уже приезжает. С... Ну а какие-то к ним методы там физического воздействия физического, сейчас это уже нет. Такого... Сейчас уже, сейчас уже нет вот такое часто тоже в кино бывает, как там прописка, что там полотенце кидают там перед входом или выбор там делают там, и так далее, как это часто бывает у нас в массовой культуре. Такое вообще бывает? Там, и... Чайник подай или еще что-то? Вот, там. я сидел на двух централах в Москве, это Медведковский четвертый и Матроска. Тишина первая на Матроске. Ни там, ни там такого не было. вот Причем я сидел на Медведковой зелой в одной хате в 644, а на матроски я сидел в 1.1 на общем корпусе и в 0.6 на общем корпусе. не там, ни там такого ничего не было. Там вот как открываются тормоза, заходишь, вот мужики встречают, здоров, здоров, по жизни все ровно, все нормально. Там, да, да. Что как зовут, там Рауль туда-сюда. И там обычно, ну, смотрящий, кто-нибудь, там первый тебе руку тянет, ты ему тоже руку тянешь. Вот, и все, присаживайтесь, он говорит, там кому чифер сделать, человек заехал, давайте встретим, третьим на должном, вот, там чифер делать, конфетки на стол ставит, и все, садимся с дубок, дубок это тут железный стол и железные две лавки. И все, садитесь, просто общайтесь там. Они интересуются, откуда родом, там что как. То есть, есть? такого, как в кино, где заходит человек, там сидят злые зеки, и в зависимости от того, как ты себя поставишь, будет определено твое место, там прогнешь или не прогнешь, такого по сути нет. Прям вот так, как показывают в кино. Может быть, там, есть сидят, там, ну, не знаю, прям как, как тяжеловесы, там, убийцы, там, разбойники, у которых там, ну, прям тяжкие, тяжкие, особо тяжкие статьи. Или они тяжкие просто называются? Ну, по-моему, они особо тяжкие называются. А и там, может быть, это и есть. Я сидел, где сидят 158-й, mm -hmm. и 2 е И хулиган, какой он бывает, сидит. Ну, то есть, по большому счету, если человек, например, попал там за наркотики, за мошенничество, за какую-то там кражу, то его с убийцами не посадят. Нет. Там идет разделение, там сажают, короче, по кругам Навичка интереса. Кругом интересов. А? Если ты заехал и тебя, ты там, ну, да не ты, там а какой-нибудь человек, допустим, грубо говоря, шел там, они там шли в четвером, выпившие, тоже какие то малолетки. да? И там опять же какого-нибудь мужика докопались, побили короче, его и забрали ничего нибудь угу. то и могут, короче, вменить разбойное нападение, угу. правильно? И их могут посадить к разбойникам. А там уже могут сидеть разбойники, которые разбойники. Ну, какая убийца-новичок, он может попасть. В может, а да, убийца-новичок, убийца в убийца 100% пойдет. И там разбойник-новичок тоже к разбойникам может попасть. А вот там, знаешь как, там происходит... Там вот могут как сделать? Вот допустим сидим и там вот есть такие, все люди разные. Как вот здесь на воле все люди абсолютно разные, там тоже все люди разные. Там просто все открыто. Здесь ты можешь под маской постоянно ходить, а там ты под маской долго не проходишь. Потому что ты в сезон в централе 24 часа на виду, 24 часа в сутки ты на виду, а на лагере ты, грубо говоря, там 20, 20 часов на еду, потому что 4 часа где-нибудь там спишь там, или что там. А так ты тоже, ты под маской, но не сможешь короче проходить. Полгода, год, полтора, но она все равно слетит. И там что делал? Там вот есть такие движухи, типа могут сказать там, ну вот вы все сидите там какая-то такая кул cool, тип сидит и он там может сказать, это братан, по... ну, вот мы сидим с тобой писать, ну есть там фрукты, с тобой сказать, да, там орешки, там чай, я там чего нибудь сижу, с кем-то говорю братан, подай, он этот как его, там апельсин. И ну мне это все, мне повезло, мне на сборке это все доводили, еще когда я сидел в стакане в стакане в, в суде и у меня там попал человек, который за продолом смотрел, и он мне все это, короче, объяснял, вот, и ты ему должен сказать, у тебя руки ноги есть, братан, возьми сам, потому что если это, опять же, по просто тебя, короче, ну, прощупывают, там это на ну, тебе никак не скажется, просто прощупывают, ты, допустим возьмешь, скажет, да, да, конечно, такой добрый, такой позитивный парень такой, да, конечно, на вот такой все, оттуда какой-нибудь чувак скажет, дай тарелку. А тебе, ты понимаешь, что, допустим, ну там здалек, тебе надо встать. И ему также надо встать. Ты говоришь, слышишь? ну встань, возьми. И он тебе может сказать, а ты что, в нас не нравится, видишь, почему ты ему подал, а мне не подаешь. И ты уже, короче, ну, не будешь просто знать, короче, этот, что сделать? Поэтому лучше этот. не а если вот, ну, я, я так понял, есть свои моменты, есть да. определенные понятия, а как новичок вообще об этом узнает? То есть ему он какой-то там а условно обучение проходит, там понятием правилам. Или как, как это происходит-то? Да. Вот тебе рассказали, ты говоришь, как, как действовать в таких ситуациях, а кто другим-то новичкам это, или он как-то сам-сам до всего Это, доходит? знаешь, это все опять же зависит от человека. Мне было это, скажем так, потому что я понимал, что я еду в тюрьму, я понимал, что мне там сидеть, мне это было интересно. Когда ты вы, человек выезжает из стакана и едет до своего централа, до СИЗО, он садится в автозак. В автозаке сидят, ну, может, еще человек 10 помимо тебя. Вот так вот тесно сидите. И там, короче, самое главное, ну, если не дай бог, подает, главное не стесняться и не бояться. Быть общительным. Mm. Просто не ругаться, не газовать, ничего. просто просто ну, быть общительным, и там, ну, к тебе будет нормально все относиться. И ты когда едешь, вот я, допустим, ехал с суда в матроску, мы еще делали две или три остановки люди там сходили ну может другие централы может другие я просто не знаю ну, куда они сходили и ты просто ешь общаешься говоришь ребят кто там кто-то говорит я на продленку ездил я там уже полгода сижу на централе я там уже год сижу кто-то говорит я вот только тоже только вот заехал и ты если ты ну не глупый человек ты же понимаешь что все сидеть ты говоришь а да а чё там как вообще происходит кто-то говорит ну, приезж увидишь а попадают сообщительные ребята, и они ну, начинают рассказывать. И ты просто сам должен, короче, если ты в стакане с кем-то увиделся, если он уже централ, у него интересуешься. Если едешь, у них интересуешься. На центральной сборке, если пересекаешь, у них интересуешься. Главное, короче, себя интересоваться, чтобы этот, как правильно сказать, там, лицом в грязь не ударить, или там, чтобы этот в какую-то неловкую ситуацию там, не попасть. А если какой-то, ну хорошо, человек начинает интересоваться, он все это узнает, но в любом случае, как и в любом обучении, ошибки, они по сути неизбежны какой-то может быть есть там тестовый период, когда ему эти ошибки прощают, или вот все, вот, вот он должен железно все соблюдать. нет на централе там там вообще в принципе этот там строгий подход только если вот, ну конкретно поступил как-то вот ну там скрылся там что-то ну или там ну короче вообще плохо поступил, а если там где-то что-то ошибся или что-то неправильно понял, ты всегда можешь поинтересоваться и есть люди в хате, которые тебе объяснят, там тебя колпашнут, там ну объяснят, что ты что вообще делаешь, на там тебя там бить никто ничего не будет, Но тебя просто газанут, ну, наругаются, так скажем. И все, а кто-нибудь там ну, подойдет, или даже тоже человек там ну, поругался, там, ну, вечером подойдет, там, или на следующий утро, скажет, братан, короче, так вообще не делается. Делается вот так вот, так вот, так вот, так Ну, люди там сидят тоже. Я когда ехала, я тоже думал вот, тюрьма, что там приешь, там вот эти все лысые, короче, я не расту не расту нормально. и... И, короче, нет, там, там нормально Там есть просто приколы свои. Мне вот сразу сказали, вашан не иди. Но ну, меня ваша не отправляли. А что такое? Тогда есть такая приколюха, ты такой заезжаешь, и все, и вот эта вся масса, короче, говорит, ну все. А мы просто даем, заехали и выбрали, видимо, его. Но у меня не прилагали ваша найти. И тебе говорят, ну все, короче, братан, собирайся. В Ашан пойдешь. Он такой, в смысле? И все, короче, ну там, кто-то уже заходит там, в кубрик, там смеется, потому что не может держаться. Они говорят, ну ты вот сегодня приехал, у тебя есть от государства, один, короче, это одна возможность сходить в Вашан. Поэтому садись, пишу список. Он такой, что в натуре, да вы шутите, вы шутите. Если я говорю, чушь, не кишу, или что ли ты, клоун, нас увидел, он куда, ладно, все, садится, он пишет список, там, тем мага, что-нибудь надо, там, да, пусть мне 2 литра кола возьмет, ага. А и шоколадку, и шоколадку, сникерс запишите только этот, который там, допустим, этот. Это супер. Все, там сидит, записывает, записывает, записывает. Ты сейчас 9 часов проекта придет, вот, и сразу, короче, этот, одетый выходить, а мусор идет да, ну ладно. Все, а мы все на проверим, там выходим в футболке, шорт, ну, как, ходите, сидишь, там, как в хате сидишь, там кто штанах, то в чем. Все, куртку Ну я про зимой сидел а, в октябре. Ну не зимой, но холодно же был. Куртку, шапку надевают. Все, выходит на продол все в хату заходят, а он не заходит Ему сур говорит, что стоишь-то? Ну, как что, ашан пошли? Какой Ашан? В хату его запихивает, там все ха-ха-ха-хи. Вот там больше там приколов приколе не придумаешь. Там вот Ашан. Или да вот эта штука, там, какая суета в хате происходит, и говорит, братан, братан, давай все садимся, кушаем, ты тоже только заехал, и тебе говорят этот, давай стол подвинем И он такой за стол берется, и ты за стол берешься. И ты его пытаешься поднять, а он не поднимается, потому что он прикрученный, да, там, столы, да, эти прикручены И как бы, ну, единственное такие вот приколюхи, прям в первый день бывает. И все. Но ну, со столов я тоже попался. Он такой, давай стол подвинем. Я говорю, давай. И он такой, ха-ха-ха. Я говорю, блин, я говорю, что это вообще забыл. А вот если мы говорили про распределение по статьям, новички, не новички, а какое-то распределение идет по камерам, скажем так, по национальному признаку, по вероисповеданиям, то есть такого же там одни национальности, только с ними, там такого нет. Нет. Даже бывает такое, что в одной хате сидят лица, которые... Как это правильно сказать, экстремально настроены против лиц не русской, не славянской национальности, то есть так называемые скинхеды и вот все вот эти вот поддержки их, да? И вот люди прям конкретные мусульмане, которые там пять раз в день намаз делают, то есть не те, которые заезжают и делают намаз, а которые, ну, своле так живут, они вот, ну, вот мусульмане, короче. И как они и... существуют в одном закрытом пространстве? Существуют очень хорошо. В общем, все, То есть, то там, что да. на воле остается на воле. Да, то, в, тюрьме, а -а -а. в тюрьме, да, в тюрьме они просто. если там у них на натуре какая-то вот, ну, неприязнь там или что-то, они просто не общаются. И там какой-то рамс на вот этой вот межнациональной, межрелигиозной, там, не знаю, на фоне возраста или там какого-то статуса на воле, там люди, которые сидят, не дадут, uh -huh. короче, из-за этого ругаться. А такое может быть, вот человек в камеру попал, но ему не понравилось. И он говорит, я хочу другую, там, не знаю, пишет заявление или там, к сотруднику СИН обращается. Вообще такое бывает? Честно скажу, я не встречал. У нас просто была такая ситуация на, на Медведкова. К нам заходит мужик, такой толстый, здоровый, такой здоровый, ребят, здорово. А у нас там армянец, они сидят. Ну, у нас посмотришь, ну, видно, что это ну, короче, этот, не люди, которые работали в госорганах. Mm -hmm. И все он такой приходит, он говорит, что какие-то молодые, мы такие, ну да, там что-то, что-то. Я ему говорю, а ты чего? Он говорит, ну как? Он говорит, вы вообще, а он говорит, чем Пауль занимался? Он говорит, майор? Ну такие все. В смысле майор? Ну майор на Петровке. А вы что, не менты, пацаны? Какие вы менты? Он такой, это меня что? Это меня что закинули? И, короче, стоит, начинает, ну, к двери этих тормозам. А бывших сотрудников сажать они бывших, у них у них да у них вообще вот нам нам медведка у них вообще отдельный этаж девятый этаж а у них тоже там свои понятия но ну, мне кажется нет мне кажется у них этот тюремных понятий у них нет потому что они менты они вот менты которые там mm -hmm. на свои должностные преступления какие-то совершали, где-то накрали где-то взятку взяли где-то чё-то чё-то и они сидят просто как, как mm -hmm. ну они короче они если они у них даже лагеря свои у них колонии свои mm -hmm. вот но я думаю, что они сидят просто, как вот, если весь лагерь красный будет, все на администрацию работают, там, mm -hmm. на черный там ничего не делят. Ну, короче, нет у них вот этого mm -hmm. И что кстати, с этим товарищем? Выпить? И ничего, он, кор... а, в смысле с этим? Mm -hmm. ничего, mm -hmm. Да, он просто начал ломиться, откройте, откройте. Mm -hmm. вот. Ему говорят, здесь тоже люди сидят, думаю, мы понимаем, просто на им за стол не надо садиться, вот подожди, сейчас тебя откроют, заберут. И, короче, он просто ушел, и все. Mm -hmm. Нет такого там, раньше, может быть, его там побили, что-то что мусор, но сейчас, короче, больше... Такого человеческого там, короче, в тюрьме. А так, что кто-то менял хату, я такого не видел. Потому что это. Ну, что тебе может хоть не понравится? Народ? Я ну, не знаю. Ну, это, короче, ну, неправильно, это ты не объяснишь, короче. Тип, хат, мне здесь не, не нравится. нравится. Тебе поинтересуется, а что тебе здесь конкретно не нравится? Хата как хата. Четыре стены, потолок крыши, шконки. Вот что тебе здесь не нравится. Люди тебе не нравятся. Вот может он тебе не нравится. Обосну, почему он тебе Объясни, почему он тебе не нравится? Или там почему он тебе не нравится? А ты не сможешь объяснить. Ну, типа, рожей не вышел. Ну, это короче. Это. И поэтому я не наблюдал того, чтобы люди это вот в бараке, бараки можно менять. Ну, допустим, тот налоги уже приехал, там год-полтора живешь. И то это как бы тоже неприкольно считается. Но ты можешь войти к смотряге, не к мусорам эти заявление писать, а войди к смотряге и сказать, мне ну, кореш, семейник там в другом бараке. Там было бы очень хорошо, если бы как смог переехать, если бы мне смог это помочь. И он же идет сам и там решает, что тебя перевели. Это нормально. Да. А так, самому я вот захотел переехать там просто потому, что ты, вот у меня сегодня проснулся, мне так захотелось. Это, короче, ненормально. В общем, друзья, в принципе, на сегодня мы наше интервью заканчиваем. Если вам, в принципе, понравилась подобная тематика, если вам интересно, как это происходит по ту сторону забора, то пишите комментариях свои вопросы, я думаю обязательно снимем еще ролик с нашим героем кстати, также хотел бы сказать, что Рауль в настоящий момент открыл свой канал, я ссылочку оставлю в описании поэтому подписывайтесь, то есть человек будет находить себя в жизни человек планирует заниматься творчеством я думаю будет снимать какой-то тоже интересный контент ну и по традиции подписывайтесь на канал ставьте лайки, пишите свои вопросы в комментариях до новых встреч!